Для участников с Украины, кому не нужны бизнес-приглашения для открытия визы и или нет необходимости бронировать проживание. Первое Оплатить участие. Реквизиты. Приватбанк. Расчетный счет. Дмитрий Казак. В назначении платежа, в назначении платежа необходимо указать аббревиатуру WBHR. И номер загранпаспорта. У вас получится код WBHR и номер вашего загранпаспорта. Второе. Выслать подтверждение оплаты, указав свои данные на электронную почту. На рекомендуемую дату уже не обращаем внимания, так как не актуально. Важно в теме письма теме письма указать ваш код, указанный в назначении платежа, фамилию, имя, отчество плательщика, телефон плательщика и квитанцию об оплате. Таким образом, у вас получится одна строчка, где вы укажете эти данные. Ну и третье, вам необходимо прибыть на регистрацию. 4 марта Семнадцатый с девяти до девяти тридцати. Ниже смотрите инструкцию место проведения регистрации в полном файле pdf с координатами, с местом нахождения. Спасибо.